Давно, друзья, вы меня об этом просили, и вот, наконец-то, я подготовил это видео. О чем оно? Сегодня я вам покажу, как на телефоне при обработке твоих красивых фоточек сделать их еще красивее. А именно, мы научимся с вами добавлять в кадр объекты. Дерево, туман, солнечные лучи, летящих птиц, да хоть английскую королеву. Главное придерживаться одного правила. Это должно выглядеть реалистично и естественно. Итак, вы на канале Серджио Корсар, посвященному обработке. Фотографий. Все материалы, с которыми я буду сегодня работать, находятся по ссылке под видео. Поэтому скачивайте и присоединяйтесь для того, чтобы понять, как это действует. После чего вы уже можете смело улучшать свои собственные фотографии, получать кучу лайков, репостов и так далее. Для начала немного теории. Вы уже знаете, что существует формат JPEG. Эта фотография, обработанная вручную или автоматически и сохраненная для публикации. Есть формат RAW, он считается самым лучшим для обработки, так как содержит всю информацию в виде пикселей в вашем изображении. Есть формат DNG. С ним вы знакомитесь, когда скачиваете пресеты для телефона. И это тоже RAW формат. Только он содержит в себе еще и настройки, которые вы применили при обработке. А теперь внимание. Есть формат PNG. Это такой формат, при котором объект отделили от фона и сохранили изображение. Которое выглядит как объект с пустым прозрачным фоном, с пустым слоем. Это то, что нам и нужно для того чтобы вставить объект в кадр ведь именно так мы сможем добавить все что угодно на наш снимок ну если конечно помним физику из школы ну об этом немного позже покажу на примере так вот с файлами png легко управляться в фотошопе но есть одно мобильное приложение которое не хуже Photoshop, может работать с этими файлами это приложение pixart и конечно же мы будем с вами использовать бесплатную версию программы так как вам нужно экономить денежки, чтобы кинуть мне донат в обмен на наборы отличнейших пресетов. Это была сейчас шутка, но я буду не против, если вы это сделаете. И так идем дальше. Итак, у нас есть PixArt, у нас есть наш снимок и у нас есть идея. Какой объект на наш снимок вставить? Идея есть, а снимка PNG нет. Где взять необходимый снимок? Снимок с объектом или пустым фоном можно заготовить в фотошопе на компьютере. Или в том же PixArt, но это будет долго, сложно, и тот же туман, например, ну не сделать. И у меня например, есть один ресурс, на котором я беру такие файлы для работы. Называется он Ход PNG или PNG, как вам удобнее произносить. Так вот, там просто невероятная, огромнейшая коллекция таких файлов, и можно найти все, что угодно. Но придется, конечно, провести какое-то время в поисках, покопаться, поковыряться. Итак, приступим к обработке, а я в процессе покажу, как искать и скачивать файлы PNG. Итак, открываем Пиксарт, кликаем внизу на плюсик «Добавить изображение» и открываем фотографию, которую хотим обработать. Закрываем навязчивую рекламу. Итак, вот наша фотография. Я сюда хотел вставить летящих птичек. Где мне их взять? Итак, вернемся к нашему ресурсу, к нашему сайту, который называется PNG. Набираем без пробелов слово «HotPNG». И вот так вот выглядит этот сайтик. И здесь сразу же нам видится поисковая строка. Я сюда набираю банально, например, стая птиц и нажимаю на лупу. И у меня открывается куча-куча изображений, попадается реклама, ну пусть она вас не смущает. Давайте мы выберем птиц, которые наиболее подойдут на наше изображение с пейзажной фотографией. Здесь есть прям реально хорошие фотографии, вот, например, как вот такие вот чайки есть. Вот что-то такое нарисованное, графическое. На фотографии, конечно, вот такое будет смотреться неестественно. А чайки будут смотреться естественно. Но у меня пейзаж там снят на широкий угол. Поэтому я не хочу, чтобы мои птицы были крупно. Пусть они будут еле заметны, но пусть украсят мой снимок. Пожалуй, я выберу вот этот файл. Кликаю на него. Пока ничего не происходит. Отматываем немного вниз. И встречаем вот такую панель, которая называется ⁇ Бесплатная загрузка ⁇ Кликаем на него и ждем. Вам нужно дождаться момента, когда ваше скачанное изображение будет выглядеть вот на таком черном фоне. Вы видите птицы, они еле заметны. И это говорит о том что файл у нас подгрузился он теперь формата png то есть нам то есть на нем присутствуют птицы но отсутствует полностью фон Итак, нажимаем и удерживаем на изображение и кликаем скачать изображение у меня этот файл уже скачанный поэтому мне предлагается скачать его повторно у вас всего лишь навсего эта фотография загрузится и будет отображаться в папке download в папке с загрузками ну давайте скачаю еще раз ничего страшного Итак, возвращаемся к нашей фотографии которая у нас открыта в pixart в нижней панели выбираем добавить фото выбираем наших птичек нажимаем кнопочку добавить и вот как вы видите птицы у меня абсолютно без фона я могу их поставить в любое интересное мне место и фотография будет выглядеть гораздо интереснее вот с этой небольшой стаей птиц, не знаю, журавли там или что, что-то не суть. Обратите внимание, по краям у нас есть кнопки управления этим изображением. Мы можем его уменьшать, увеличивать. Если тянем вот за этот значок в виде двойной стрелки, можем поворачивать. Ну и в верхнем левом углу крестик. Это мы можем изображение всегда удалить, если оно нам по какой-то причине не понравилось. Итак, друзья, но ну что делать, если я птиц хочу разместить немного ниже, например, вот здесь. И совершенно естественно, что они должны отображаться внизу, в воде, на мокром песке вот на этой глади. Как нам создать отображение? Оно ведь должно быть зеркальное, то есть полностью противоположное. Итак, идем наверх, кликаем на 2 ромбика. Этот значок обозначает слои, в выпадающем окне на Нажимаем копия. Вот у нас появилась копия нашего изображения. Теперь идем вниз, кликаем Поворот. Выбираем самый правый значок отобразить о горизонтали. И вот они, наши птички, стали полностью зеркальными. Теперь мы выставляем внизу, таким образом, как оно должно отображаться но оно не должно отображаться на волнах поэтому что мы делаем первым образом давайте мы сначала подрегулируем прозрачность ведь в воде не будет отражение такого же четкого как и мы видим этих птиц на небе Итак кликаем прозрачность понижаем прозрачность чтобы наше отражение выглядело более естественно теперь выбираем ластик и стираем в данном случае тех птичек которые у нас попали в то место где отражение быть не должно отлично кликаем галочку давайте увеличим посмотрим как это выглядит ну что ж довольно таки неплохо если фотографию рассматривать конечно при большом увеличении то может быть, будет кому-то и заметно, что мы птичек вставили. Но если смотреть на обычном формате, как мы это смотрим в Инстаграме, это практически незаметно, как вы видите. Ну все, нам осталось эту фотографию сохранить. Выбираем сохранить. И еще раз сохранить. Готово. Фотография осталась у нас в галерее. А мы двигаемся дальше. Добавляем следующее изображение. Вот такое красивое, замечательное место. И я сюда хочу вставить... Красивые солнечные лучи. Именно их здесь, по моему мнению, не хватает. По той же схеме идем вниз, добавить фото. Изображение лучей практически незаметно, потому что фон прозрачный, лучи светлые. Поэтому запоминайте, куда вы разместили эту фотографию. Вставляем лучики давайте мы понизим немного прозрачность уж слишком они светлые но вот так мне кажется будет поинтереснее давайте подберем теперь более наверное правильный естественный угол все фотография готова но здесь если проявить некую смекалку можно даже например ластиком стереть этот свет со стволов деревьев и будет ощущение как будто свет падает между стволами. Давайте попробуем сейчас это сделать. Кликаем галочку. Кликаем галочку. И вот такую интересную объемную фотографию мы с вами получили. Давайте посмотрим, что было до и как стало после. Отлично, двигаемся дальше. Кликаем на стрелку в верхнем правом углу. Закрываем рекламу. Сохранить. Сохранить. Сохранено в галерее. Готово. двигаемся дальше у меня есть еще одна фотография леса здесь уже свет практически не светит и в такой пасмурный утренний лес мне хочется добавить туман Итак, действуем все по той же схеме соответственно фотографии тумана я нашел заранее вы для того чтобы попрактиковаться все это найдете в папочке по ссылке под видео выбираем фотографию с туманом нажимаем добавить увеличиваем изображение можно это делать Щипком двумя пальцами. Смотрите, чтобы фотография встала в край изображения. Иначе нижняя часть имеет контрастные границы. Это будет смотреться неестественно. Прижмем немного прозрачность. Такой жесткий туман нам не нужен. Кликаем галочку. Отлично. Смотрим. Было. Стало. Но это еще не все. Я хочу добавить еще изображение тумана. Возьму вот такой теперь туман. Такая еле заметная дымка, которую мы можем пустить между стволами деревьев. Отлично. И теперь давайте по предыдущей схеме возьмем ластик. И сотрем туман не везде, а скажем вот у тех деревьев, которые находятся на переднем плане. Доработаю еще немного. Вот, так, пожалуй, будет интереснее. Нажимаю галочку, еще раз нажимаю галочку. Ну и, соответственно, если вам этого тумана недостаточно, вы можете добавить... Еще раз хоть то же самое изображение, наложить его в другое место и также доработать. Может быть, сделать, например, чтобы другой туман стелился перед передними деревьями, а задние были более контрастнее. Самое главное следите, чтобы это было естественно и натурально, чтобы никто не заметил, что вы с этим туманом нахимичили и нарисовали его сами. Итак, давайте посмотрим, какая фотография была до, какая стала после. Сохраняем изображение. Стрелка. Сохранить. Сохранить галерея. На этом, друзья, все. Теперь вы можете вставлять любые объекты на ваши фотографии, делать их наиболее привлекательными, интересными и красивыми. А я желаю вам творческих высот. Всем пока и до новых встреч. Удачи, друзья!